Добрый день, меня зовут Александр, я представляю компанию Aspro, и сегодня мы ответим на один из самых часто задаваемых вопросов, чем отличаются поршневые аппараты от мембранных. Первостепенно мы можем говорить об отличиях в насосной части. В мембранном аппарате нагнетание материала происходит за счет мембраны, в поршневом, как это очевидно из названия, материал нагнетает поршень. Одно из основных Отличий э, поршневого аппарата от мембранного – это необходимость обслуживания поршневого аппарата в процессе работы. В него нужно добавлять масло в поршневую группу раз в три часа работы. Э, в свою очередь, мембранный аппарат не требует такого обслуживания и может работать без остановки как одну смену, две, три, то есть неограниченное количество времени. Плюсами поршневого аппарата э, может быть э, наличие на его борту электронные системы контроля давления, которая обеспечивает нам более высокое качество окрашивания. Также плюсом является и то, что при эквивалентной производительности с мембранным аппаратом поршневой может обрабатывать более густые материалы. Также ощутимым плюсом является и то, что поршневой аппарат более прост в диагностике, обслуживании и ремонте. Из плюсов мембранного аппарата можно выделить то, что он работает крайне тихо, имеет возможность работать без остановки длительный промежуток времени, то есть это смена, две, три. Так как аппарат имеет бесщеточный двигатель, который является крайне надежным, и в насосной части аппарата очень мало трущихся частей, что и обуславливает его надежность и возможность работать крайне долго.